Всем привет! Это сайт Drupalbook.ru Мы продолжаем разрабатывать нашу тему на, на Drupal 8 на основе PSD-макета. Для начала, чтобы приступить к, к разработке, нам нужно отключить кэш. Для того, чтобы отключить кэш, нужно добавить файл settings.focal.php и немного настроек в YAML файл. Для чего нам нужно отключать кэш? Потому что Drupal 8 кэширует все подряд и вам очень удобно будет что-то менять в шаблонах, потому что ваши изменения не будут сразу применяться. Давайте зайдем на наш сайт. Мы уже в прошлом уроке развернули проект. Сайт default создаем новый файлик settings settings.local.php. Копируем содержимое из файла example/settings.local.php наш новый файл settings.local.php и теперь нам нужно этот settings.local.php подключить в settings файле. Для этого нужно раскомментировать вот эти строчки. Они у меня уже раскомментированы. Вам нужно просто убрать знак диезов, шарпов перед этими строчками. И наш файл подключается. Давайте рассмотрим, что находится в этом файле. Settings.local.php. Во-первых, мы подключаем конфигурацию. Конфигурацию для разработки который отключает кешированные на админских страницах нашего сайта. Сюда же мы добавим еще дополнительно пару строчек позже. Также мы выводим в логи, записываем наши ошибки, которые происходят на сайте. Убираем агрегацию CSS JavaScript с сайта. Также мы должны отключать тесты, чтобы они не подхватывались. Давайте поставим false. Тесты нужны для разработки модулей, для разработки темы нам они не особо нужны. Также нужно Rebuild access включить. Он нужен, чтобы запускать файл rebuild.php. Через этот файл мы будем чистить кэш, поэтому нужно писать true. И пропускаем проверку различных прав на доступ к различным папкам и файлам. Что, в принципе тоже нам не нужен для разработки поэтому пропускаем Окей, давайте сейчас копируем небольшую пачку настроек если вы смотрите видео на YouTube, я приложу ссылку на страницу нашего урока 9.3 копируем параметры и сохраняем их наш яма файл следите за тем чтобы Отступы были именно два пробела, не знак табуляция, а именно два пробела, потому что это очень важно для YAML файла. Какие у вас отступы? В принципе все. Теперь нам нужно почистить кэш. Заходим на наш сайт, пишем core rebuild. Именно это стало доступным благодаря этот скрипт core rebuild стал доступным благодаря тому, что мы подключили rebuild access, поставили значение true. Если у вас оно не стоит, то вас будет просто с этой страницы, с этого скрипта перенаправлять на главную страницу и вы не сможете почистить кэш Если вы хотите без settings.local активировать этот файл, этот скрипт core_build, то вам нужно скопировать эту строчку в settings.php, куда-нибудь в конец файла ставить Отлично, кэш у нас почистился и у нас все заработало Давайте еще посмотрим одну строчку мы ее копировали. YAML файл. Это строчка debug true. Она позволяет выводить в шаблоне вот такие вот комментарии. Они посвечены зеленым цветом. Они показывают, каким образом можно переопределить определенный шаблон. Например, html html твик можно приблизить различными способами. Также все остальные шаблоны подсвечивают, которые выводятся при рендеринге страницы. И показывают, какие, возможно, переопределения шаблонов, например, для главной страницы PageFront и для различных блоков, также, например, для поиска. Вы можете посмотреть различные-различные шаблоны. В принципе, все. этого достаточно, чтобы начать этимизировать. В следующий уроке мы начнем разбирать, как делать мобильную версию на теме быстро. Поэтому подписывайтесь на мой канал, делайте хороший сайт на Drupal.